Итак, всем привет, с вами Дима. И это обзор карты, которая называется По-моему, Подземный дом. Это, по-моему, ее создатель, я не помню точно. Сейчас я другое. Я... Второй раз снимаю видео, чтобы, точнее не чтобы, а, я бери, снимаю, я снял видео на 16 минут, и у меня оно почему-то не записывается на youtube -пайл. Кто знает, почему у меня не записывается видео больше 16 минут, скажите, пожалуйста, в этот в комментариях. Ну, вот, тут такой вход. Советую скачать вам русификатор. Ну, либо смотрите и запоминайте, что написано на табличках у меня. вот Да, сделал балет. балет. Ну, и вот. Вот это ванная комната. Вот, это убывальник. Это. Ой! Это ванна. Вылазите. Это душ. Ой. Ну, это туалет. Тут карта выплевает. Деньги. Что я уже, так что, ладно. Для вас я сделаю. Вот он, выпьем. Это камин. Туда никогда не, не прыгайте, я уже один раз сделал, и еле-еле вылез. или Я даже не помню, или я вообще не вылез. А, вот, взять улыбку на рожи Крипера. Вот это вообще нигде не получается Никак. Пошняга. Смотрите, тут где-нибудь могут быть пасхалки. Я буду показывать все пасхалки, которые я находила. Ну, это, чтобы спать, режим сна. Как назвал это? создатель карты. Главный коридор, самое красивое место, мне кажется. На карте это игровая комната. Ну, это, как говорят, роллер костер. Роллер костер. Ну, и вагонетка вот тут едет. Зажимайте на W, чтобы ехать. Только так можно ехать. У меня только так получается. Это стрельбище, ну вот тут стрелять, тут написано, что можно вот тут стоять, сейчас, вот, на полублоке или на куске этого, на куске поршня, но ну, я думаю, можно стоять хоть где. Это режим профи, он вот такой, он увеличивается. Это проход открыть. вот Если вы попали, то это никак не показывается, ничего не светится. Ну, вот тут вот тренировочная кукла. Не понимаю с чем она вообще. Ой, я забыл, что я в креативе. Вот это фейл. Ладно, я вырежу, пока я буду это делать. Так, я сделал. Сейчас посмотрим. Угу. Ага. Ну, вот тут вот набор такой. Так, все, надо выключить этот гейм-мод. Мод. Ну. Веселая вещь. Это столовая, кухня, ну тут все есть, И тут много чего, тут зелья. Вот картинки с криперами, но они ничего не изменяют. Это лабиринт, это вот без лабиринта. Нижняя часть, вот туда вниз. А хотя давайте я включу все таки гейммод творческий, чтобы вам показывать было легче. в 3d нифига не работает а нет работает простите нет. ну короче это у меня не работало эта вещь она тоже тут надо искать все короче я не буду чтобы опять М -м -м, не было проблем с записью это я не успел. а это бассейн ну в бассейне вы ну, может быть Сами разберетесь. Не можете смотреть. Я покажу сразу. Тут кабинки. Еще раз. Я не помню, говорил или нет. На карте бывают ошибки. То есть из-за глоустоуна, стящивающейся камня. Если что-то работать не будет, не бойтесь. Там вы можете разобрать карту. Ну, механизм данный. И вместо Glowstone поставить поставить любой другой блок. Ну, желательно там, не знаю, мне нравится этот булыжник или камень. Ну, потому что он обязательно работает. Ну и вот вот эта ферма. Вот она не выросла. Вот тут это было столько же, вот только арбузов было 1 стак и 32 тыков, я не помню. Так, это... Это я уже показывал. В последнее есть там мужская и женская баня, и, ну, и таун и туалет тоже. Это вещь, дерево, волшебное дерево, которое, по идее, должно выплескивать. ну, выплевывать всякие драгоценности. Но сколько я разки нажимал? Давайте посмотрим. Я вот эту карту уже играл. Давайте посмотрим. Так, она вроде подводится. Ух ты. О, свинка, что ты тут делаешь? Давай туда, давай. Ладно, прости меня, Свинка. Вот сюда, вот это вот сюда идет, идет, идет. Ага! А вот-то проклятая ошибка. А ну-ка, давайте сейчас попробуем. Ладно, я не буду сейчас заморачиваться, я его так поставлю. И вот так вот тут тоже поставлю, чтобы красиво было. В общем, люди, это тоже не работает. Блин, это мучительная вообще карта. Она очень классная. Но можно замучиться ее чинить. В общем, люди, кому интересно вот играть? Я ничего не говорю. Можете играть. Не, но... предупреждаю, очень-очень много ошибок. Вот тут вот не работает тоже. Вот. Ничего не работает. Это, короче, лабиринт. Вот. Ну и там всякое такое. Это заспалить свиньи, Ну это понятно еще Ладно. Включить-выключить водопад тоже вообще не работает. Чего пытался делать? Ничего не работает. Открыть проход солнышко. Это вот. Солнышко я сейчас покажу. а, -а, -а, -а. Я очень не хочу перезаписывать. Так что я тороплюсь. Вот это солнышко. Кстати, я зашел и не потерял. Вот это пасхалка первая. На этой карте. Вот она. Тут вот такая вещь. Мышки. И вот эти вот штуки, они смотрите, тут есть поршни, но они не задвигаются. Тут вот такая вот вещь, она ничего не делает. В общем, абсолютно такая карта, если вы захотите ее вдруг поставить на сервер, то придется очень долго чинить и все. Но что я еще могу сказать? Ой, извините. Я чисто. Ну. Давайте. Ага, так она еще не хочет спать. Вот. Итак, всем пока. С вами был Дима. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте видео, буду очень-очень рад. Ну ладно.